Sorry, вот такие наушники мы их используем уже больше наверное месяца эти наушники были куплены специально для дочери да, потому что, что, что у нее как бы голова не такая большая поэтому ей нужно вот такие наушники ну то есть объем головы вы понимаете да цветов вообще их бывает 6 цветов это черные белые розовые зеленые ну или салатовые там какие-то голубые и красные в том магазине в котором мы покупали были только такие наушники у нас вообще эти наушники продаются буквально в любом отделе который торгует какими-то аксессуарами, аксессуарами мобильными то есть их можно купить мы их купили за 1800 вот цена на алиэкспресс я раньше видел эти наушники фирма старплат торговала ими цена была порядка 1100 если я найду на алиэкспресс я обязательно вам покажу так давайте пройдемся по характеристикам сначала так используется bluetooth версии 42 максимально 10 10 метров, 32,8 фута. А, это футы, да. А, кодек Bluetooth. AM2 DP. AVR CP. Играет MP3, VMA, WAV. Патя, включил да, канал Мэрика и Даша. Хорошо, давай через минуту я подойду и включу тебя. У меня нет микрофона. Почему нет микрофона? Иди мне, фу, я ты стоишь находишься в чьем-то видео вот микрофон появляется иди ищи Спасибо. вот так вот дочь на ютубе без микрофона искать не может почему потому что дочери всего четыре года она естественно писать не умеет так дальше пройдемся почему указаны вот эти стандарты потому что как, как скажу позже, эти наушники еще используют карту памяти. Так, MP3 можно играть от 8 до 3, 320 килобит. VMA от 5 до 320. VAF от 16 до 1536 килопаскалей. Килопаскалей что ли если я неправильно говорю обязательно укажите в комментариях ну, размеры 40 миллиметров 30 так а, это спикер диаметр а, то есть 40 миллиметров динамика так что еще тут и не из интересного частоты от 20 до 20 тысяч. Ну и остальные частоты, если кому-то интересно, я... можете поставить на паузу и посмотреть. Коробочка довольно-таки хорошая. То есть вот здесь есть кабель, здесь есть инструкция. Они позиционируют как а, наушники 5 в одном. По-моему, уже нету такая упаковочка аккуратненько они складываются очень компактно давайте коробочку отложим и перейдем да вот кстати вот чек а вот не 1800 раньше видимо они 1800 стоили а сейчас мы купили за 1650 сразу хочу сказать про качество ну прям добротно хорошее качество ну <смешно>, да, вы получилось. То есть все прошито, все аккуратно, все, знаете, как продумано, как сделано. То есть вот этот вот шов кверху, потому что вы одеваете вот таким образом, у вас голова вперед вот так. Молодцы, этикеточка аккуратненькая. И давайте пройдемся по функционалу. Значит, сначала по кнопкам, которые имеются, и по разъему. Это кнопка включения, она находится на правом ухе это лампа, которая будет загориться во время поиска синим, либо синим будет моргать во время воспроизведения. Это джек 3,5. То есть эти наушники вы можете вставить джек, вставить телефон и спокойно слушать наушники не по Bluetooth протоколу, который здесь используется 4.2. Это довольно-таки энергоемкие. Ой, энергосберегающие Bluetooth версия. Можете также и по проводам это слушать. Дальше идет micro USB для зарядки. Заряжаются они порядка ну, полутора-двух часов, что ли так. Когда зарядка стоит, горит красным, потом, по-моему, тухнет он. То есть полностью потух, значит, можно уже снимать. многофункциональная колесико, которое. Переключает трек вперед-назад. Это э, короткие такие движения. Короткие тынь, тынь. Это трек переключает. Уда... Внутрь это пауза. А также это колесо может быть долгим удержанием. Нажали. Это изменяет звук на минус. Наж... Не нажали, а подвинули вверх и придерживаем, это звук на плюс, сюда на минус, сюда на плюс, с небольшим удержанием. И если же короткая, то переключаются треки. Также здесь используется вот карта памяти. Мы используем небольшую карту памяти, но вообще здесь используется до 32 гигабайт. Флешка. Таким образом ставится. здесь есть имеется микрофон то есть если у вас подключен к телефону этот эти наушники то вы их можете использовать как head free то есть разговаривать по телефону с помощью этих наушников есть такой нюанс здесь еще есть кнопочка на одном как это получается на левом ухе имеется кнопочка переключения громкой связи так скажем и уход в наушники сейчас стоит громко и вот так в наушники и если вы хотите разговаривать по телефону то вам лучше все-таки переключиться на э, на наушники чтобы в эти дина а это динамики динамики с обоих сторон чтобы динамики не заглушали микрофон ваш который как я показал уже находится вот то есть, тем самым, переключив на наушники, вы спокойно разговариваете, можете общаться с человеком, человек вас будет хорошо слышать. Если же будет спикер включен, то тогда он вас будет плохо слышать. Наушники вот таким образом раздвигаются. То есть, они одеваются, ну, не знаю, у меня 56 размер, не меньше, да. То есть, они мне комфортно чувствуются. На моей голове все прекрасно. Ну, единственное, там цвет, наверное, для себя бы я выбрал более сдержанный. Либо черный, либо белый какие-то. Эти наушники послушала и померила моя жена, то есть Кирина мама. Она сказала так. У нас есть много наушников разных, беспроводных. И кольцом, ну, разных и много. Она сказала, вот эти мне наушники даже удобнее. То есть я их могу одеть на шею, включить громкую связь, и музыка будет играть, я буду ее слышать. Тем самым вот получается, что эти наушники прям вообще всем нашим требованиям абсолютно соответствуют. И получив их за 1650 рублей, мы абсолютно довольны. Еще раз повторяю, это можно использовать как проводные наушники, и также в комплекте идет микро-USB для зарядки. То есть вот такой провод, я не знаю, там метр он что ли. Мы его даже не распаковали, потому что этих проводов у нас уже ну, просто немерено из-за телефонов, из-за всяких других девайсов. Поэтому я хочу сказать, что прям эти наушники заслуживают нашу Наклейку Неудобно здесь будет ее наклеивать Но тем не менее Эти наушники заслуживают нашу наклейку Рекомендовано Для примера Специально лежит линеечка Которую вы можете посмотреть И понять масштаб этих наушников То есть вот Их 15 сантиметров И если допустим мы их складываем Они становятся Вообще малючками вот так вот выдвигаете внутрь все вот представляете сколько 11 сантиметров ну 12 13 сантиметров то есть вот таким образом вы можете их положить можете чехол шить для них можете какой-то специальный там или от чего-то чехол использовать вот так их переносить короче наушники прям огонь тем более за такую цену. Мы хотели купить сначала просто наушники, потом Кира попросила нам сушками. Мы померили сушками гораздо больше наушники на взрослую какую-то голову, хотя они детские. Я не знаю, какая взрослая голова пойдет с ушками, с которой горят. Непонятно. Поэтому это самый лучший выбор, и мы, естественно, их рекомендуем. Так, давайте подключим. Приложение называется NeoConnect Первое, что мы должны Давайте я кнопочку вам покажу, как она будет гореть Первое мы включаем Так Они что, были включены? Они были включены О, так они могут сесть Нажимаем NeoConnect И после чего нажимаем Connect Device И выбираем X5PS Connect Смотрим Все, коннект произошел. У нас, мы видите, вы видите, что по Bluetooth соединение есть. И у него начинает моргать. Мы можем включить. О, точно были включены. Ну и бабай. Забыли зарядить. Ладно. Туш -туш. Началось. Это играет внутри наушников. Если мы включим снаружи. Лучше ну, вот снаружи не включать. Выключаем. Здесь мы можем регулировать громкость. То есть, ну, допустим, вот дочь слушает там на минималке. Музыка абсолютно негромко играет ей. Вы можете открыть папки. В одной из папок у нас без папок лежит детская музыка. И здесь у нас музыка другая. Для того, чтобы можно было послушать нам там. Жена могла послушать. То есть вот таким образом мы двигаемся по папочкам. Можем выйти отсюда. Да, батареечка разряжена. Также мы можем FM-радио использовать. Но автоматически ищет радио, если, допустим, ваш ваши радиочастоты хорошо передаются в городе, то вам прекрасно будет это все. можно прекрасно использовать. Можно искать свою какую-то частоту, вы можете там с модулятора с какого-нибудь включить эту музыку. Ну, то есть использовать частоты как хотите. Также есть эквалайзер. Есть предустановленные эквалайзеры. Включаем. Популяр, рок, rural, джаз, классик и ручной все с эквалайзером понятно батарейка, ну батарейка появляется периодически нажимаем на сеттинг, то есть девайс подключен версия 3.0.5 вот это, то есть э, апгрейд не нужен вот такое вот простое ну, не я уверен что этому приложению не меньше там года потому что скорее всего оно не обновлялось ну вот такое вот приложение есть есть, вот так вот и когда у вас подключен девайс вы можете почему он кстати не передает вы видите xp ой x5 xfmp вы можете вызовы можете а вот. все вот таким образом это работает в приложении если вам видео понравилось ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки